Всем привет, И с вами на связи Олег Факеев. Ну, начать вообще это не так, как это сказать. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Ну, вот потом понял, что пяточка рядом со мной нет. И уже не секрет, что сегодня я еду в Суздаль. Сейчас я иду на стоянку с автобусами. Вот там вдалеке их плохо видно. Но думаю, что это именно они а в Суздале. Меня ждет очередное испытание. Преодоление себя. Установка нового рекорда в дальности забега. Я бегу трейл это будет первый серьезный трейл в моей жизни и первая большая дистанция надо сказать что я тут конечно перри как сказать короче говоря когда я принимал решение о забеге я думаю ну что такое бежать 30 километров я и так уже легко бегу надо бежать больше А больше там был 50 потом я думаю ну 44 я пробежал посмотрел сколько времени дает на 50 километров понял что у меня шикарнейший запас Думаю, побегу, 50. И только потом до меня дошло, что это не асфальт, это трейл. 20 километров автономки, когда не будет ни воды, ни еды. Надо будет все брать с собой. Вот. Но отступать было некуда, то есть была возможность отступить. Но я решил ей не пользоваться. И в результате в результате я просто начал подготовку, подготовку к этому забегу. И сегодня, минус один день до старта, я с чемоданом. В который которой нафигал себе <свят> на один забег все варианты. Три майки, две пары носов или носков. Или, как, все время забываю, как правильно говорить. Короче говоря, э, витамины, гели, в общем. И зато все, все что можно. Так, каждый раз, когда я это делаю, я думаю, ну есть же нормальные бегуны люди. Просто взяли и побежали. А Талия Константинович, вечно берешь то, все, пятое, десятое. В общем, надо лучше тренироваться, тогда будет проще бежать но все равно когда-то в вашей жизни будет первая большая дистанция, а за ней следующая первая большая дистанция так что я на пути к своей так вот, надеюсь, что это автобусы, которые в том числе и меня увезут флаги там должны быть какие-то будет обидно, если опять заблудился до да, отправления последнего автобуса остался сейчас я как всегда впритык вышел, но это из-за того что с утра Обежал бежал паркран Тимирязевский, очень хотелось попробовать, ну и посчитал, что небольшая 5-километровая сегодня перед завтрашним стартом будет очень даже в тему. Но... Нашелся автобусик, на котором пойдем. Ребята здесь разруливают очередь, говорят кому куда, проверяют билеты на очередное мучение. Но у всех бегунов лица, в общем-то, в целом радостная. Хокеев, я добрался до Суздали. Блин, ехали. Час я был в Лужниках, а сюда приехали пол восьмого. Вот, ну, по второго выехал. Час семь. Короче, очень долго. Очень долго. Я даже посчитать не могу. Утомился из них полтора часа в какой-то пробке и провели. Вот здесь я. В этом микроотеле я остановился. И мне внутри там очень понравилось, очень уютно. Но ну, завтра покажу при свете дня, потому что старты принесли. Сейчас иду в Парк, который рядом. И здесь мне супер повезло. Всего... 5 минут идти до до, до, до, до до этого места, до Экспо там я уже был на Экспо что могу сказать я конечно как-то представлял себе трейл но блин не таким, и видео посмотрел, и фотки вот но Экспо в чистом поле, на траве это вообще нечто, но сейчас еще я надеюсь что вообще все будет видно и плюс завтрашний Утренние, так сказать, подъемы Старт 7.30 принесли Просто, это мне как Хотел сказать, серпом по одному месту Нет, но это не серпом по одному месту Мне по-другому как-то И не могу рано вставать А тут уже бежать надо в 7.30 Надо быть бодрым Энергичным Довольным, с улыбкой на лице еще при этом пытаться в камеру что-то говорить Поэтому посмотрим, что из всего это выйдет А сейчас у меня задача Захватить конец Пастопати выговорить не могу, блин. Когда я уходил там, очередь была. И я так прикинул, что я успею отнести вещи, поселиться и, соответственно, потом доесть. В камеру видно мелковато, гораздо мельче, чем мне. Впереди вот этот Хелио-парк, на базе которого старт, финиш, и они предоставляют номера. Вот народ с брифинга расходятся там. Не Ой, запахи какие хорошие. Тут еще на стенке. Полно утвари всякой разной. Тяги, машинки, зеркала. В общем, такой этнопарк. Бегуны и бегуни идут готовиться к забегу. В общем, гелеу отеля, Гелио, гелио парки очень красиво. Очень очень, а очень, очень, очень. Асфальт закончился. И это такое легкое напоминание, что легкой жизни не будет на забеге. Вдалеке видно старт-финиш. Красный автобус, Красный автобус. от гинза Гинза Мне надо поработать над дикцией. Как-то у меня язык заплетается иногда. А вот чистопольская экспо. Чистопольская в том смысле, что оно в чистом поле. И откуда-то отсюда мы и побежим. Вот это, конечно, классно сделано. Становимся и еще. Большая очередь. Любители пасты на халяву. Специально люди едут в Суздаль, чтобы поесть пасты бесплатно. А в наказании потом надо пробежать несколько километров. Таскали где-то лишние пиццы, но зато они подсказали мне, какую надо брать. Брать надо белую пиццу, не красную. Паста. Все. Паста, бля, я с утра путаю еще. Я ходил на пиццу, говорю, пицца пати, паста пати. В общем, ну вы меня поняли, я просто устал с дороги. Да. А вам спасибо и удачи завтра. А девчонки, молодцы, побегут в босоножках. А, я думал, вы смотрите, изучайте карту. Видишь, какая лодность, какая? Понятно. Мы изучаем ваше. Дорогие друзья, нет, на видео чуть-чуть получится плохо, конечно. Дорогие друзья, не смотрите природу на видео, смотрите ее живыми глазами. Завтра я специально побегу смотреть живую природу. Не знаю, хватит сил на то, чтобы смотреть. Ну вот. Практически все разошлись, это место старта-финиша, я, честно говоря, до конца не понимаю, откуда мы побежим и куда мы прибежим, но здесь потрясающе красиво, и если эта камера сможет передать это, это было бы просто замечательно. Небо такое, просторы и поля. да. Вот здесь вот. Голдаринг Ринг Ультра Трейл.